Так, чтобы сохранить бетонные полы, особенно в условиях севера, вам отлично подойдет металлическая перфорированная плитка. Выглядит вот таким образом примерно. Размеры у нее 300 на 300 миллиметров. Толщины можно сделать любые. Ну, наиболее часто северяне берут 1 1,2, 1,5, 1,8 миллиметра. В одном квадратном метре таких плиток 11. Минимальная партия поставки от 50 квадратов, грубо говоря, 550 штук. Отверстия сделать можем в любое количество, но наиболее часто берут 64, как в данном случае, либо 32. Как крепить ее? Вот, посмотрите, с обратной стороны есть специально сделаны вот такие усики. На бетонную стяжку ложатся заподлицо. И ваша техника никогда не повредит ваш бетонный пол. Он будет долговечным и надежным.